ребят между ног и гребем руками. привязан чтобы не не Давай, давай, давай. Итак, чуть легко, да, Вань, с ноги надо, да. Угу, да. Вань, хорошо нога себя чувствует? Да, 20, да. 20, да. Да, пятышка к себе, ага. 4, 4, 4. Хорошо. Посмотри, вот, ну, вот, зажми, да, Между бедер зажимай. Ага. Давай, Кислор... Вань, Вань, Вань,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 В принципе, это, это нормально, ну как, нормально не повреждение, нормально то, что мы проходим и через интенсивные объемные нагрузки. Много работы, уже связанной с мячом, много специальной работы она вся достаточно интенсивная, поэтому у ребят, у ребят есть травмы, стараемся, конечно. Их восстанавливать как можно быстрее, но со сроками не, не пошутишь. Конечно, мы стараемся работать с учетом их травм, но при этом давать им для, для поддержания функционального состояния хорошей нагрузки. Вот сегодня подобрали бассейн, благо хорошая погода и добрали бассейн, плавали, плавали, плавали, разновидности плавания у нас, отделение для Леонида еще больше, больше плавец, поэтому используем мы эти возможности. Плюс различные упражнения, которые выполняются в воде, естественно, это упрощенная среда, где мышцы работают, но не с тем сопротивлением, так скажем, которое человек испытывает, находясь на земле. Конечно, мы стараемся, чтобы они выполняли те же движения, которые выполняют на поле, но на данный, данном моменте это именно в воде для того, чтобы, их травмы, не то чтобы быстрее, конечно, заживали, но, так скажем, не, не имели рецидивов, не имели, не имели ухудшений.